Здравствуйте друзья и гости канала Просто Оля. Наступила осень и она вошла по праву в свои владения. Красивое время года, но и вперед осени идет обострение различных вирусных заболеваний. Ученые умы уже доказали, что на фоне эпидемии участились случаи синдрома разбитого сердца. Причина – острый эмоциональный стресс, на фоне которого резко снижается способность сердечной мышцы перекачивать кровь. Распространение этого синдрома выросло в разы во время вируса. То есть образуются тромбы из-за того, что наше сердечко медленно перекачивает кровь. И в этой ситуации вполне оправдано принимать средства, укрепляющие сердечную мышцу, главную мышцу нашего организма. Грусть, печаль, тревога и страх – все это усугубляет действие вируса и делают его еще более опасным. Существует много различных препаратов, которые помогают нам в борьбе с эпидемией, но есть природные источники. И сегодня я расскажу о «Боярышнике». И покажу, что я делаю из этих ягод и как мы его применяем в быту. Эта ягода – кладезь полезных химических веществ и различных витамин, необходимых нашему организму. И принимать их нужно в комплексе с теми препаратами, которые рекомендуют врачи. Я же рассказываю о том, как я помогаю своему организму после перенесенного заболевания вирусом. Боярышник тонизирует сердечную мышцу и препарат из боярышника снижает его возбудимость, улучшает кровообращение коронарное и мозговое, снимает аритмию и тах тахикардию, нервное переутомление, то есть устраняет тяжесть в сердце. Много разновидностей боярышника существует. Я же остановлюсь на том, который растет у меня. Два вида боярышника. Кроваво-красный, его еще называют диким, он с колючими иголочками. И культурный, он более крупный, сочный. Кроваво-красный боярышник более всего обладает лечебными свойствами. Из него можно готовить настойки, сушить и делать отвары засыпать сахаром и делать сироп который можно затем добавлять в витаминный чай все вышесказанные рецепты приготовления ягод обладают антидепрессантными действиями то есть помогают снять стресс который в свою очередь очень напрягает сердечную мышцу ягоды же то есть настои из нее отвары и сироп помогают сердечной мышце это приводит к стабилизации давления, снятию нервозности и упадка сил. Питает нашу мышцу и выводит из тревожных состояний. Оговорюсь еще раз, что это дополнительная помощь организму в комплексе с терапией. Сироп из боярышника. Берем литровую банку. На нее у нас пойдет 600 грамм ягод, 200 грамм сахара. На дно банки сначала укладываем сахар, затем слой ягод, при этом пересыпая каждый слой сахаром. Начинаем снизу с сахара и заканчиваем вверх с сахаром. Затем закрываем крышкой, любой можно полиэтиленовый, если у вас закручивающий, закручивающий крышкой. И оставляем при комнатной температуре на месяц, даже от месяца до двух. За это время нужно 2-3 раза встряхнуть банку, чтобы песок равномерно распределялся. Чем дольше стоит банка, тем качественнее будет сироп. Также делаю настойку. Настойку делаю из сырых ягод. Для более быстрого приготовления я пропускаю ягоду через мясорубку, заливаю крепкой жидкостью от 70 до 90 градусов и оставляю на 2 месяца настаиваться и потом по столовой ложке в слегка теплую водичку добавляю ну, где-то на 100 грамм столовая ложка и, при, и употреблять можно тогда, когда чувствуете усталость, сердцебиение сильно, э, понервничали. Сушеные ягоды можно сушить на сушилках при минимальной температуре. Я же сушу дома, на, как только включила вот котел, батареи широкие, радиаторы современные что им зря, как говорится, пусть они не только, не только обогревают в квартире, но еще использую их по определенному назначению. Ягодки я укладываю в коробочки с бортиками и ложу на батарею. Ягода высыхает за 2-3 дня. Естественным путем, можно сказать, чуть-чуть температура там. Потом я завариваю эти ягоды вместе с другими сушеными ягодами и принимаю отвар по 100 грамм 3 раза в день за 30 минут до еды вот такая ягода и вот столько она делает пользы для нашего организма берегите себя и своих близких желаю всем крепкого здоровья и душевного равновесия теплой осени и хорошего настроения спасибо всем что были со мной